Мы организовываем ежегодный международный фестиваль по воздушной гимнастике и акробатике, Аэриал В этом году мы назвали New Стандарт, добавляем приставку «Арт». Хотим обратить внимание, что у нас все-таки направленность раскрытия образа на фестивале. Это, это самая главная цель. И цель фестиваля – это популяризация воздушной гимнастики и акробатики. Мы хотим показать, что воздушная гимнастика, она для всех, не только для профессионалов, для деток, но и для подростков, для взрослых, которые тренируются просто для себя. Судни у нас международного класса, у нас приглашенная сегодня Вероника Блэр, она профессиональный цирковой артист, работает на разных снарядах, приехала к нам из США. Я занимаюсь воздушной акробатикой полгода. Я пришла на воздушную акробатику сама. Я очень хотела попробовать, но я думала, что у ничего не получится, но у меня получилось, и мне это очень нравится. Ольга Михайловна, мой тренер, приготовила мне очень хороший номер, и я очень надеюсь, что я выступлю хорошо. Моя цель в данный момент стать чемпионкой Украины, дальше развиваться и выигрывать дальше соревнования. В фестивале я в образе звезды зачета. а это маленькая девочка, которая стоит возле меня, она цветочек. Я занимаюсь один год и пять месяцев. Я уже участвовала, мне нравится заниматься этим видом спорта. В нашей студии занимается очень много девочек. Есть постарше, такие как я и помладше. На соревнованиях мы приезжаем и друг друга поддерживаем. В сегодняшних соревнованиях участвуют дети разных возрастов. 5, 7, 10, 11 лет. И еще одна девочка на кольце, наш тренер. Для некоторых это первое соревнование, сегодня дебют, так сказать. Для других это новый сезон, новые умения, новые возможности. Попробовать свои силы, себя в разных снарядах. Воздушная акробатика – это зрелищный, прежде всего, зрелищный вид спорта, цирковой. Мы пропагандируем этот вид спорта, развиваем, стараемся детям привить любовь к красоте. Приглашаем всех детей, девочек, мальчиков, взрослых в нашу студию «Полклай». I did